Всем добрый вечер, сегодня у нас пятница вечер, поедем катать ситимопел. <звы> как сказать, mm -hmm. посмотрим что будет. Блин, хотел начать свой этот, личную жизнь, полностью, себе что-то не охота Так не охота, На надо? Надо. Посмотрим как будет. Жесткий Дали заказ белого рынка Чайковского. Здравствуйте, а вы где стоите? Где вы стоите, здрасте? Подъезжайте к этому. Благодарю, бургер, сейчас подойдем. Сейчас 12 ночи и до а, До следующей 12 ночи Я Попробую сделать максимальное количество заказов Потому что очень нужны деньги Короче, Будем по максимуму, по максимуму. Нет, днем, конечно, посплю чуть-чуть. И поеду. Хочу сделать 40 заказов. Но это нереально, конечно, ну, как мне? Ну, Хотя, может попробовать. 40 заказов было бы. Круто. Если я сделал 40 заказов, то было хорошо. Вроде сегодня пятница, работа есть. Бесят клиенты, которые постоянно так, говорят, куда ехать. Я прекрасно знаю, если на я сам знаю. Ну, не хорошо город, но основное. Объект-то хорошо знаешь. Давали заявку с моего микрорайона. Я там все знаю, каждую улочку, каждую проволочку. Я мне все равно говорит. Поверните налево. Зачем ты села сидит? Бесит. Короче, за час делал где-то. Где-то даже а 4 заказа. Сейчас... А вот все немало. 30 лет, точнее, вообще их не одобряют. Ждем следующий заказ. До 12 я сделал 7 заказов. Вот и нету нихуя. Мы будем в этом году... Пятый заказ дали вам в центр. Дух отказался, потому что они вообще без этом. Ну, один нормально был. Жарко? Да. После приезда в Челябинск, здесь везде и в квартирах. Ощущение, что лучше стали добить Ну да. И в машинах как-то жарче. Хотя не с севера приехал. но ну, блин, жарко здесь в Ну и зима плюс ночи. Классно вообще. Да фиг знает. Блин, Ну это не зима Не, это лучше, честно Я просто Наслежил и Там температура, и Там постоянно идет дождь и всегда лучше И очень серое-серое небо Хотя в черте города ни одного завода Но, да. Я когда служил в Московской области В 2006 по 2008 У нас всегда была зима вот Всегда зима была Не знаю почему вот эти смог, две зимы точно Ну сейчас уже это третий год, когда вот такая фигня. Там то есть постоянно уже снега вообще нет. Я фотографировал. Друзьям в Челябинске они у меня отправляют в вот этих все. Я говорю, сволочи я вам завидую. <laughs> и я просто им скидываю, стоит бедная елочка такая, и вокруг нее здоровая лужа. <laughs> просто и серое небо. Я говорю, блин, как мне если, если да, дождик пойдет, да, в Москве, потом а? это... дождь пойдет в Москве. Там, там дождь. Ну дождь пойдет, а потом э, замерзнет Нет, там коса. ничего не замерзает. Нет, как-то было, мне прислали друзья тоже дерево и все в льду. вот прям в льду полностью. Но это не в этом году точно. Ну не в не в этом. Это вот... да. Нет, это красиво смотрится, когда вот если замерзнет, да. Это все Блин, оно хотя бы вот просто стала минусовая температура, что просто все замерзало. А там ее нет, там плюсовая температура всегда. Снег выпадает вечером, к утру он уже превращается просто в кашу, в грязь вот эту всю. И это ужасно просто все. Солнце последний раз я видел там в августе. То есть после этого солнца вообще не было. Причем в Москве нету ни одного завода, который находится в черте города. Вообще ни одного. Реально. И там вот эти вот... ощущения, да. а, ощущение, что все заводы собрались просто вот во всей... Вся Москва — это все заводы. Потому что небо, оно прям... Оно вот грязно-серого такого цвета, вот как снег, перемешанный с асфальтом. А из-за чего так? Хрен знает. Вот честно, я не знаю, за чего такая фигня. Оно просто ужасное, плюс вот это вот все небо, и плюс к этому еще сверху везде туман-то стоит. И идет дождь. И это постоянно. В Челябинске, блин, в каждом районе есть завод, ну там кроме Северка. И здесь солнце. Да. Я когда друзьям, ну вот там друзья появились, кто в Москве, я говорю, блин, у нас зимой солнце, у нас заводы, причем коптят нормально но у нас солнце есть я говорю, здесь, блин, никакого завода, ничего здесь солнца нету, как вы здесь живете вообще зимой, на наркоте, что ли, или чего? это вообще жесть была я когда сюда приехал, просто мне реально, мне резало глаза, когда я увидел солнце, я прилетел ночью и с утра ехал на электричке в область в это, вглубь и солнце, когда вышло, оно резало прям глаза, оно прям вырывало глаза, но я, я ужасно рад, я, я не знаю, кто вот хает, у меня многие знакомые хают в Челябинске. экология, не экология, ты выйдешь из самолета, ты почему Челябинск. Сейчас я живу, конечно, за городом, но все равно я приезжаю в Челябинск, у меня нет такого, что здесь капец какие там пробки, здесь ужасная экология, еще что-то. Ну да, где снег грязный, там рядом с асфальтом, но это так и будет. Да, это за Здесь ничего не поделаешь. Очистили дорогу, дорога высохла под солнцем, появилась пыль. Пыль села на снег, все, как бы, что ты с этим сделаешь? Вот, гряз, ты ти ти ти ти ти Все, бухтят, бухтят. Бесит уж. Это всегда так. Да, не знаю. Я, я до этого, то есть, жил в Челябинске три... 1 лет. И все нормально. Мы вообще было. Говорили, вот поехать в Москву пожить. Пожил в Москве. Ну, нахер. Контроль светофора Лимит скорости. Не кажется, он как говорится, удается. Да не. Я. Просто у меня такая профессия, я прекрасный колорист. Я найду работу везде. Глубоко фиолетово вообще. Что это будет, Москва или еще что-то. Я в Москве точно так же работал. Вообще... Беды не знал так же, как и в Челябинске. Поэтому в этом плане как бы... Ну там, там, там реально, кто зависим, вот, к примеру, как я, от эмоций. То есть кому нужно солнце, кому то нужна зима. То есть зима это, а не, блядь, лужи. Таким людям, как я, там будет тяжело Честно, у меня много таких знакомых Я говорю, даже не пытайся Я говорю, ты просто зиму не уедешься Я говорю, либо на наркотиках будешь сидеть Либо не знаю, либо уедешь Причем там очень много народу, кто сидит на наркоте Просто на боксе это как бы вообще Ну все равно ну, там Даже те же денежные вопросы По-тругому так, там, там денежные вопросы, да, там зарплаты выше. Но как сказать, тоже выше. Вот э, я видел информацию, те же самые в Москве, Дикси, Магнит и все остальное, у них тоже есть своя кулинария, свои повара. Там главный угу. повар получает меньше, чем у нас здесь в Челябинске главный повар в спаре. Нифигащая. То есть у нас здесь сколько... 35-40 тысяч получается главный получает главный повар в спаре я смотрел тогда вакансии были в москве в том же самом магниты дикси у кого развита эта система именно на, то есть на свою продукцию у них получают главные повара от 25 до 35 вот как в москве выжить на 35 тысяч вот, вот реально никак просто из дома не выходить Купил гречку и живешь на нее месяц. Потому что там цены, да, там цены выше, то есть зарплата ну, целом, выше, но там цены, и цены да, выше. Да не везде. Ну, не, не сильно отличается. Ну, нет, если да, там можно сэкономить, купить. Ну, Нет, ну ты если пойдешь, конечно, дальше все магазины тоже перекресток у них. Цены нет, везде, цены да, выше. Да, да не фиг знает, я сколько вот, сколько раз был в Москве, вот Ну, плюс. Ну 5-10 рублей это фигня. Но это на один продукт ну но, но если вылетает. когда закупаешься это вылетает Нет. в сумму ну, это понятно что вылетает сумма, но все равно ценник например здесь также ну потратишься на 100 рублей больше там ну, я, грубо так это, это вот в этом мелочах вот в этих и зависит все так Есть. Как -то здесь я вот я, я с того момента как я, говорю, я вот прилетел 8 января и здесь я вообще, я просто не парю за то, что там А, что, а вот это с этим приготовит Я просто что-то хотел, и то и взял Здесь реально цены как-то ощущаются ниже Просто там я смотрел То есть там, к примеру, здесь я ходил постоянно в спар Покупал себе продукты а -а -а. То есть сейчас там уже в Москве я перешел на X И и магнит Уже как бы ниже пошло, классно со всех, со всеми их скидками, со всей этой фигней Ну, такое, конечно. На развлечение там намного выше, ну, он, он просто в два с половиной, в три раза выше. Сходить, то есть у нас нормальные заведения, то есть вот даже вот эта вот птичка мы сейчас проезжает, даже она самая, сходить в Москве в заведение этого же класса Но будет строить, в три раза выше. То есть, ну, блин, ребят, ну, вы серьезно? Я вчера сегодня смотрел YouTube. Вот. Шаурмой, золотую шаурму покупал. Пять, да кос, уже... пять косарей. Сумасшедший. Вот эти вот все приколы. Золотая шаурма. Я смотрел про, про золотой попкорн. А, это американцы делали. Он стоил вот этот небольшой такой бочоночек золотого попкорна. Стоил... 850 долларов. 50. То есть даже не рубли, там просто в доллары. сотка долларов. Сколько сейчас, ну 6 тысяч где-то? Ну с пульс. Да, чуть шесть чем-то. Ну. Шесть-семь. Вот ну. долларов. Серьезно за золотой попкорн. Вот это вот золотая слюда, которая дешмань стоит. Она реально стоит дешево. За нее просто дерут такие деньги. Синец. У меня просто шок. Я смотрю, когда я в Москве посмотрел на их цены, что они вообще творят. Это такой идиотизм, конечно. Там люди тратятся вот на ну, вот эти, вот, причем поленные шмотки, они И тратят там большие деньги. 60. То есть там оригинал стоит, к примеру, там кроссовки оригинал 40 тысяч. А они тратят на них 20 за реплику. Mm -hmm. Непонятно, из какого материала. Ребят, вы серьезно. Тяжело? Да, вот сюда, где вот этот вот полук. Пожалуйста. Все. Спасибо вам большое. Вам спасибо. спасибо за хорошую беседу. Все. Доброй ночи вам. До свидания. или сейчас попросили быть понятым яндекс такси был под спайсом водитель яндекс такси вот ну и короче его там это... отказался заявочку 11 что ли это уже На Ленина 38 он, вот, короче, и был, и посмотрел, вот, вот, вот, как он пьяный, и пьяный эвакуатор забирается. От яшки, блядь, дают, про, это, машины кому-то не попало, но он под спайсом, охеренно вообще. Все сделал я, короче, 14 заказов. Время 6 утра поехал домой. К, любим, к любимой к жене. Вот, ну и... завтра в часа. Так ну, как проснусь по завтраку, когда поеду работать, что делать просто нечего. Только так. 60. Как проснусь, так поеду. Всем добрый вечер. День точнее. Выспался, поехал работать. Время 4 часа практически, без 10-4 Поеду работать. Зарядил я камеру, взял камеру и не успел. Вчера приедет, машину оставил. Вот. Ну, сделал я уже 4-5 Вот. И, получается, пока работа есть. В общем, у меня 8 заказов уже сейчас. Не много, но ну и немало. мало. Вышло я поздно. 4 часа вышел. Да, в 4 часа вышел. 4 заказа. Ja, dat is in de jets van. Ja, dat is in de jets. Потевало, все три балла дали за то. 29 заказов сделал уже и получается 29 сделал это сейчас 30 будет заказ и время еще 21.42 Уже что-то настолько устал, что уже домой охота приехал. А нельзя. Ну, 12 попробовал. Попробуйте. Посмотрите, как взял. Время 20 40 и все. Ну, в общем, я сделал грязью 6 875, что ли что-то такое. Приехал домой. Так, Саша, захожу домой. Завтра утром поеду работать. Так, что вот так. Ладненько, до завтра.